Всем привет! И мы снова на исходных позициях. Я ваш ведущий Роман Буняков, амбассадор компании Apache Offline, и наш бессмертный шеф-повар, ассистирующий прекрасным блюдом и устройством, а я ему мешаю. И это Павел Боев. Что я хотел тебе показать? Еще одну из возможностей вот этой нашей многофункциональной сковороды Apache Chef Итак, Сувит. сувид. Тебя не удивляет, что су вид выглядит немного странно. Слушай, ну я привык к тому, что у тебя вечно в холодильнике какие-то пакетики с твоими какими-то там жидкостями и вкусняшками, которые ты готовишь на будущие программы. А это сегодня? А, сегодня я приготовлю специально для тебя э, рулетики из говяжьей вырезки в беконе э, с имбирным соком. О. О. О. О. О. Расскажи мне про сувит еще раз. То есть вот это это руль... приготовление в вакууме, приготовление под давлением на самом деле это не совсем правильно. Ну, сувит будем, будем говорить, что это без а, пакетики, без, без воздуха, да, то есть с выкаченным воздухом. А, что нам дает сувит? Ну, сохранение веса сохранение с веса, а... улучшение вкусовых качеств. Ну или сохранение, если мы скорее говорим про продукты. Скорее даже улучшение. Вот, э, как раз, это за счет температуры? Э, это за счет э, низкого, вот, низкотемпературного приготовления, то есть у нас не, э, не разрушается белок. Ага. То есть, если мы готовим Химические мясо, оно, оно матурируется, да? Да? то есть оно э, насыщается вкусом, то есть мясным, а не теряет в весе и становится намного мягче. Мама, я учился в школе не тому, не, не той химии, не той биологии. Батурируется, каумулируется. Матури, матурируется. Вообще, это опять, это его, опять его нужно всему учить. Переходим к процессу приготовления. Роман Анатольевич, наши рулетики, по-моему, уже готовы. Сейчас мы их охладим. Лихо ты их берешь и, Горячие ну, рукой. Я привык, я и во фритюр могу, палец засунуть, ничего не, не, не будет. Я думаю, что... Ловим, нас. Я думаю, что после правильного охлаждения срок хранения их увеличится в такой упаковке, после нашей термической обработки легкой, нежной, щадящей, примерно до двух недель. Так. То есть я в любой момент могу их достать из холодильника, обжарить, да, обжарить и... корочку, да, либо горелкой обработать. Приготовление в сувите. Получилось. Паш, что у нас вышло? Получились, по-моему, прекрасные рулетики из говяжьей вырезки в беконе с имбирным соком. Угу. Срок хранения увеличили мы примерно до двух недель вот этого полуфабриката. Да Естественно, вкусовые качества улучшили мясо и упростили, скажем так, отдачу блюда готового. То есть, представляешь, да, мы достали из холодильника, вскрыли. Вот ферментированное уже мясо слегка либо обжарили на гриле, либо горелкой газовой обработали. А люди-то нам не поверят, потому что мы их не приготовили и не показали, как мы их едим. Но... правильно сделали. Давайте еще раз. Конечно, две недели – это критический срок для данного продукта. Но в целом, для того, чтобы приготовить полуфабрикаты и сохранить их в холодильнике, иметь под рукой нужное количество блюд в достатке, это очень важно для того, чтобы в вашей кухне любимые блюда ваших гостей не были в стопе. И, как никто, Павел, конечно, это знает, и поэтому эта технология для него знакома. А сегодня он про нее рассказал и мне, и нам, и, и, немножко показал. и телезрителям. А мы вас просим в очередной раз поставить лайк под нашим видео, написать ваши пожелания и искать нас, находить, смотреть в социальных сетях на канале YouTube Apache Lab и Apache Shopline.